Всем привет! 2019 год подходит к концу, поэтому самое время подвести итоги и узнать, какие радостные события произошли в мире отечественного шоу-бизнеса. Так 2019 был богат на свадьбы. Многие знаменитости решили связать свои отношения к узами брака. Кто-то после продолжительного романа, кто-то решил отпраздновать громкую свадьбу вскоре после начала отношений. Потап и Настя Каменских. 23 мая состоялось одно из самых неожиданных, но при этом долгожданных событий в украинском шоу-бизнесе – свадьба Насти Каменских и Потапа. Кроме того, в этот день возлюбленные не только узаконили свои отношения, но и рассекретили их после долгих лет тайного романа. На свадьбу были приглашены многие знаменитости, среди которых Катя Осачия и Юрий Горбунов – Дмитрий Ступка с женой Полиной, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Позитив с женой, Руслан Квинта и другие. Ксения Собчак и Константин Богомолов Свадьба Ксении и Константина состоялась в пятницу 13 сентября и вызвала настоящий ажиотаж в сети. С самого утра счастливая невеста начала делиться фотографиями с празднования, которые по сей день обсуждают в сети. Кажется, на этой свадьбе было все. И венчание, и катание по городу на катафалке, и стриптиз невесты, и жаркие танцы, и громкие признания в любви. Екатерина Кухар и Александр Стоянов Самая красивая пара украинского балета пошла к алтарю еще в 2014 году. Тогда Екатерина и Александр обвенчались в одной из украинских церквей, а 15 сентября 2019 года возлюбленные расписались в столичном ЗАГСе. Свадьба же состоялась спустя время в прямом эфире шоу «Танцы со звездами». Влад Топалов и Регина Тодоренко. Несмотря на то, что свои отношения Регина и Влад зарегистрировали еще 25 октября 2018 года, шикарная свадьба звезд состоялась в этом году, 3 июля. Местом проведения торжества была выбрана солнечная Италия, куда молодожены пригласили многочисленных друзей и родственников. Алина Гросу и Александр Комков Певица Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром еще 1 июня, а вскоре в Виталии состоялась и роскошная свадьба. На торжество были приглашены многие украинские знаменитости, среди которых Катя Осачия, Ирина Билок, Дима Калиденко, Виталий Козловский, Павел Зибров и другие. Влад Дарвин и Кристина Марти в ноябре этого года украинский певец и композитор связал себя узами брака с джазовой певицей. Влюбленные сначала обвенчались церкви кругу семьи, а затем устроили яркую свадьбу. Для звездных друзей Влад и Кристина организовали церемонию в тайском стиле. Основным цветом праздника стал красный. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Эта пара может смело претендовать на первенство в рейтинге самой секретной звездной свадьбы года. Федор и Паулина запретили выкладывать своим гостям фото с церемонии и банкета. Более того, возлюбленные даже скрыли место проведения. Как удалось выяснить, спустя время торжество состоялось 17 сентября в Санкт-Петербурге во дворце Юсуповых. Среди гостей было Огромное количество звезд шоу-бизнеса. Антон Батырев и Евгения Лоза. Популярные актеры в августе этого года сыграли свадьбу. Влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе города Москва. Трогательными свадебными фото молодожены поделились в Инстаграм. На них счастливые Евгения и Антон демонстрируют обручальные кольца и нежно поздравляют друг друга поцелуем. Скорее всего, актеры познакомились в 2018 году на съемках картины «На качелях судьбы». После этого влюбленных стали замечать вместе.